и всем снова здорова с еще раз я ваню на связи и мы с вами продолжаем играть новеллу под названием Бесконечное лето Everlasting Summer И угу, угу. не хочет никого затронуть там по какой-то там для своей позиции наверное. День четвертый, день пятый Обычный а человек, который не знает то зная, что ему уже не спасить, но все равно борт неизбежен с судьбой. Я загрыз за собой металлическую тяжелую дверь. Не знаю, сколько. А. А, не, не. Впрочем, если равен никого, я бы вернул кран, так что струя воды бил под прямым углом и начал раздеваться. А, не, не, не. не. Да в общем. Ребята, мотор для больнадцатый, я не знаю. Так, не будет, наверное. Такого вам. Да и нет, как, так, такого не будет, наверное. Так, стоп. Тут это. Где? <смех> Где? Вроде бы после того, как Шуриха нашли, после того, как Саню нашли. Угу. Так, сейчас посмотрим, что тут делается. Так. Алиса Сильбеснва. Да. Сейчас извиняюсь, ребятки. Нам надо посмотреть какая-то серия, потому что я... Это пятый день, так? День пятый, день пятый, день пятый, день пятый. Ну, не важны. Собственно, не важно. Медпункт пускай, кухня столовая. Э. Как? Ну, нет, знаешь, мне дела еще есть, вообще-то. На обед. Так, а тут, собственно, по или со Славей? Ну, тут, собственно, все равно. Ну, ладно, пойдем со Славей или со Сленой. Так, тут, собственно, тоже мне напи написано тут, эм... Тут тоже, собственно, все равно... это все благодаря помощи девочек. Дальше проявить, эм... медпункт... а, -а, -а Понял! Понял откуда-то. Не, я все понимаю. То мука в библиотеке нет. В библиотеку надо было зайти первым делом. Так, эм, проявить осторожность плюс один попытаться не упасть и минус и попытаться кошку сбила. Ой, Семен, электроник Шуриль, я вам помешал извиняюсь, ребят. Да что пожато приветливо улыбнулась затор ах да в тот момент никак нельзя лучше понял смысл поговорки спасибо в карман не положишь ты же никому не рассказывал это должен был быть сюрприз поход но удивилась ты не знал а вот ребят вот смотрите, вот на вот эту вот картину я мог бы смотреть бесконечно. Вот на вот эту вот картину я мог реально смотреть бесконечно, Бля. Это тоже за принцкрин картинку и вот, и обрежем потом, и вс. Канал успел напустить его внешний так до того, как ее начали оттаскивать. Ульянка убиралась, лежала. Со всей этой картиной я безучастно наблюдал. Эм... Со стороны. Глубайся, Алиса, Лена, которая пальцем подзубил паль немного крема. Негодующий пионер в аду. Сказать мне просто, здесь не место. И сейчас, закрыл глаза, открою в этот дом отверг походу. Но ничего не менялось. меня моргул, но ничего не изменилось, Только шум, гам, и крики стали отчетливать. Ульяна, это уже переходит все границы. Я... Я... Такой такое поведение теперь горд для аж для неё. Разговор и стекунал дышался шире. Да ладно, Ольга Дмитриевна, раз честь мою... мою торт... Честь мою... Да блин, раз торт мою честь, То ничего страшного. Вон-то мясо. Неважно. важно. Пожарство повернул в сторону океана. А ты... Тебя я сегодня накажу по-настоящему, Чтоб все же разнала. Да ради бога. Рассухнула и отвернулся. Чего с нами походе не идешь? Да бой надо было. Я бы с тобой спомнялась местами с янкой. Не пошел бы я погодку. Ну, кто знал, кто знал. Если догадаться заранее, я полезный. Пол... Я первым полез в жить этот чертов тур. После пары минут решательств пионеры стали потихоньку расходиться. И тебе пора распираться. Через полчаса построение на площади. Я, посмотрев в глаза вожатой, пытаясь невербально передать все свое отношение к происходящему. Но вышло мне, видимо, не очень. А может, не надо? А? Не опаздывай. Направляясь к выходу, я подошел к Ульянке, которую сделал на столе. И зачем? Выглядела она крайне обиженной. Причем, был на что? Захотелось. Резко ответила Ульяна. Довольна результатом? Довольна. А тебе удачно в поход сходить? И и Она ехидно улыбнулась и выскочила, выскочила и вы... вскочила и выбежала из столовой. Удача мне не помешает. Мда. Дорога осилит идущий. Эта поговорка крутилась у меня в голове всю дорогу до домика вожатой. С Леной же хорошая концовка была, со Славей я вроде тоже прошел там, с Ульянкой тоже как бы, и Слена сейчас, так, сейчас, сейчас, Ща щас, щас, с Алисой пройду к концовке с Селезневым, потом с Семеном, одиночным, Мику и Юлю, че он, почему-то, почему-то я даже думать не возражал, ссылаться на плохое самочувствие или попросил откачить без причины, Сегодня события сегодняшнего дня научили меня смирению. Хотя иногда смысл происходящего сказал от меня. Войдя внутрь, я задумался. На чем? А что, собственно, собирать-то? У меня есть вещей пальто, да, джинсы. Там да уже спросить про поход, с ночевка он или без, я забыл. Вообще. В общем, было дело. Делать было нечего. Поэтому я на всякий случай захватил свитер, в котором попал сюда. Ночью, может быть, холодно, и медленно попределился в сторону площади. Там уж собрался весь лагерь, хотя до времени назначила Ольга Тминная, оставался еще минут 10. Я примостился с краю и принцип терпеливо ждать. Вичерела. Смотреть на нас остальные, чтобы с тобой заправная картина, толпа пионеров по привычке украшившихся в Шеренгу условно ждет приказа мончили против Пакеты. И все это вал получается ката. Вот он, сухой маршет, сухой в атаку, и солдат в красных гаускую ходится в битву. Впрочем, вместо Генды заговорила появившаяся Ольга Дмитриевна. Вроде и все на месте. Отлично. Я не мог не думать ни о чем, потому что сегодня слишком устал и просто решил послушать вожатую. Итак, сегодня мы отправляемся в поход. Важно для любого пионера является умение прийти на выручку, товарищ, протянуть руку помощи в другую минуту, просто без безвыход... выходной ситуации наконец. -то. Почему то вам будет стоить, сегодня нам с вами. По пионер пожалуйста, жалостный общий шепот, общий смысл которого был в том, что это, вся эта пылинная глица закончилась в паре сотен метров от лагеря, около костра. Поэтому, чему то и мне казалось так же. Идти будем парами. Так что, если не выбрали себе партнера, сейчас самое время. Пенеры начали быстро группироваться под бое. Похоже, парни нашлось только для меня. Нет, Женя нашлась, но она. Сайва о чем-то разговаривала с Ольгой Дмитриевной. Леной Смиху. Электроники, естественно, шурку. Может быть, идти одному а не так уж плохо. А Алиса? Семен. Голос вожатый был меня из рук. Я нефти подошел. К ней. Тебе парни нашлось, как тебе? Видимо так. Когда пойдет Женя, она тоже без пары. А Алиса. На меня нахлонуло то особенное отчаяние, в котором может спать только одинокий человек. То есть, получается, я настолько же оказался никому не нужен, как и, библиотекар... как и библиотекарша Еть, провести с которой на дне пару часов я бы не согласился даже за деньги. Даже за большие деньги. Даже за миллион банков. Впрочем, сейчас мы находимся в равных условиях. Я подошел к Жене. По ходу дела нам с тобой вместе идти. Она подняла на меня глаза. Только не думай, что я рада, серьезно сказал Женя. А чего тебе радства? Наивно спросил я. Наивняк, Семен? Неважно. Будет лучше, если ты промолчишь. Да уж лучше. Она развернулась и направилась за остальными пионерами. Я не видел никакого таёного смысла идти парами. В конце концов, путь пролегал по исхоженным лесным тропинкам, и заблудиться здесь было весьма проблематично даже при желании, даже при огроменном желании. Будь того, мы шли уже полчаса, но ну, не прорывались в глубь леса, ища опасности, которые могут проверить нашу храбрость и колить в нас пионерский дух, а попросту уходили кругами. Впрочем, если честь нашим, нашим вожаком была Ольга Дмитриевна, такой поход можно считать броском хоббитов из шира в мордор. Как просила Женя, я шел молча на некотором расстоянии от нее. Так. Так тут... Ледякашу, это нисколько не смутило. Не знаю. Ну не, Дима, что ли? Или это только со мной тут? Это... Почему ты так решил? Так, тут надо... Впрочем, я бы не удивился. Так, ну, блин, попытаться узнать, о чем сп... из всего благолепия выбивались только Лена и Алиса. Нет, само по себе то, что Алиса с кем-то ссорится, было абсолютно естественно. Но Лена, разговаривающая на повышенных тонах... Ну, я аккуратно подошел поближе, пытаюсь понять, что же происходит в у закинения. Нет, это ты мне послушай. Думай, как хочешь, я уже все сказала. Похоже, дело было серьезное. Я стараюсь как мог не привлекать внимание и делать вид, что просто стою, не интересуюсь рядом и не интересуюсь их разговором. Тут нечего и думать, все и так видно. Рассказывай кому-нибудь другому, кто тебя так хоро... кто тебя не так хорошо знает. Да ты все знаешь, что ж сама, что ж сама тогда ему не скажешь? Лена злилась. Одно это уже было в высшей степени странно, даже учитывая то, что я не знал предмета спора. А вот это вот уже не твое дело. Алиса вырнула и отвернулась от нее и встретилась с глазами со мной. Через секунду посмотрела на меня и Лена. Некоторое время девочки стояли в растерянности. А ты подслушиваешь? Я не-не, просто мимо как делал проходил. Я натянул самую лучку, которую только смог изобразить. Мукашку мне помогал. Кстати, а он сегодня за мной подглядывал... И сиднув у него Я на вопросительно посмотрел на меня. Почему вы едете о Чайну в словах, которые уже есть? ничего не подглядывал. Ты же сама знаешь, что это все случайность. К тому же, спровоцированная путь Ты больше, похоже, оправдаться не получится. Физка моя понравилась. -а -а. она покрылась единым плотом. Это правда, молящий я меня Лена. Понимаешь, это случайно вышло. я там не видел ничего. Чего это будет? Не видел? Как я могу повторить. Ой, Лена, поскакла, Алиса. Я просто узнал, что на это ответить. Лена, прости, но с тобой уже у меня была хорошая концовка, поэтому сейчас я старик. Видишь, я же говорила, так сейчас, менять. нет, тут нет, нет, концов. Сия. Так нет, нет, нет, нет, нет, алисы и нет, нет, нет, и нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Лена, нет, нет, нет, я съеду. Вот видишь, девочку расстроил, захнул и сильно вдруг Алиса. А не-не-не-не-не-не-не. <клёх> Сейчас Во-первых, я ее. Нет, я ее. Нет, я ее расстроил, но я ее расстроил. А во-вторых, неизвестно, о чем вы тут спорили. Но терпение было на пределе. А тебе все возьми и да расскажи. Кстати, кажется, она посчитала, что наш разговор может быть закончен и собирался уходить. Я резко с этим дизайнером. А испуганно посмотрел на меня и ничего не сказал. В тот момент я был злой. Какой очень злой. Во-первых, меня где-то висело, что Лена расстроился за меня, я, давал, я Во меня на варку Во-вторых, меня висел на нос этой лисицы. В-третьих, я был настолько демонстром за свой, что не мог выйти из-за этого путька. Довольно?